Вот мы на акватории. Это все дело. Поехали туда, туда тоже. Тут берег. Я хотел вот эти вот пути забрать. Ну, да ладно. Сейчас выйдем на середину, может подороже. Его просто офигел со всех корабельных орудий, вот на огонь. Вот она тебе, пожалуйста. Это окунь. Самый любимый размер. Все, подсадки, везлы. Оп, все, интернет появился. У меня что-то сообщения какие-то приходят. кто-то, блин, тратит мои денежки. в аквариуме, да? Второй щупачок. Го просто пидем. просто про Я-то ведь не вижу, мне не снять. О, хорошо. Вот у нас все с Виталиком совпало и с Андрюхой тут все вместе. Спусти там этот самый. Андрюха, подмотай чуть-чуть а еще. ему Пусть Пусть будем, Пусть вот я и хотел развернуться а вы все повод дальше рыбу товарищ тот конец мы ну, туда в принципе и двигаемся дал ой вообще ее за брюшка да она уже готовая все сразу и утка Ну, что повторяется? Ну, закалибал, блин. Идет, и крокодилы встречаются в нашем таежном озере. Ай-ай-ай-ай! Руки заламывает. Ловится только на самые большие коря. Поверьте, я ее поцеловал. ну только что она прыгала за молевой Ишкинш на Гол просто Да, жарко. Ты похож на местного кушка. Вы поделайте. Нет, выключил камеру, да? Да, да, да. У специалика, который открывает свои секреты. Маленькая, нормальная. Специалик что-то тащит, но против солнца не видно. Эй, эй, эй, эй, эй. Зачет. Молодец. Первое место. А ну, тебя и тоже что-ли было? Ну это хорошо. Вы-то наловите. Я тут сижу сзади. Могу подбрасывать что О! Появились эти самые стрекозы. А вода стрекозы надо, надо уловить хариус. Тихо, она перепрыгнула корягу. Тихо-тихо ты ее... Опа! Вымутил. Заглоти водок. Води сколько хочешь. Тебе обещал, что ты здесь поймаешь. Всё глубина, по идее, здесь везде должна быть рыба. Мелкую щуку. Отпускаем. Ай. Мы отпускаем. И а пусть. Дрюха, не Андрюха, мы отпускаем мелкую щуку. Мишка, прости нас. Да, Мишка, ты без рыбы рыба. Так она, блин, от радости такой кульпи сделала. Да она цирковая. Ты же подцакой мне не взять. Оле, оле, оле, оле Ура Гопро Далево! И под вечер Причем на два крючка, крючка ловятся да как поймать хорошую щуку так фиг ее поймаешь а тут Пой... вежливо так берешь ее, так вот, ее... отчепляешь корректно так, так. топ поверьте и тут Поцеловал и надпись Интересно, на она не стала. надпись на Видали видали видали видали как она хочет на свободу. Стоит стоит не хочет уходить. Тихо тихо больше не крути. Тихонько не иди больше. Виталий кинозорько на сухую. Да, мы замерзнем. Мы-то с тобой согреемся, будем каракат толкать. А он-то будет против ветра ехать. Да, там я видел уже. Давно искается. Нет, там шлепает кто-то. Да, не первый раз. Кто-то шлепает. Водка кончилась Чай кончился За пивон кончился За кусон кончился За кусон еще есть, а вот за пивон и за едона нет Это уже будет в титрах да? Жопа Под... немела Жопа вообще <laughs> Да, нам еще 10 километров до дому И тут что-то сбурлило, что сбурлило И это Еще один точка блин везет тому кому везет кто везет да, да, да, да, да. спасибо тебе брат спасибо тебе озеро белое спасибо. Да, спасибо тебе озеро белое спасибо мать природа хочу еще сюда вернуться и не раз рули давай смотри Посказать, вытащить. Ага. Ну хотя бы ловлю обратно. Все в траве. Туру ту туру ту. нет. Через ферометин, но езжай. Костеника, Костеника Костеника Или Живика. Пока Белое озеро Есть желание-то побуксовать у нас на одном заднем мосту переднего кардана нет потому что полетела крестовина прямо из не рули никуда